Наша команда во главе с Примаковым, Масляком вытащила страну из края от края пропасти оттащил. Сегодня предлагаем нормальное решение вопросов и сидят два часа. Пригласили это не юрист.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 Что касается наших тяжелых бомбардировщиков, в свое время в Казани делали в год 50 штук Ту-160, Ил-62. Это был лучший завод. Сейчас, слава богу, там есть заказы. И наш кандидат в губернаторы русские в Ульяновской области сейчас активно курирует над великолепным заводом, куда из Ташкента мы перевели производство Ил-76. Это лучшие машины в мире. Ну и мы помогли спасти... Авиационный завод в Воронеже на ИЛ-96 летает президент. Классная машина. К слову сказать, ИЛ-86 летал 30 лет. Единственная в мире машина, которая больше в не убила ни одного пассажира. 30 лет без аварийной посадки с пассажирами. Это лучшая машина в мире. Поэтому я им помогал и помогаю. Были встречи со всеми главными конструкторами, директорами. Вот, никакой покупки ни на партию, ни лично, там речь не могла идти. Пополне понятным вам соображение. Вас благодарим и просим. Обращаюсь. россия один здесь? Да. Россия-1. Привет. При, привет. Я обращаюсь к вам официально. Передайте Добродееву, он один из опытных, талантливых руководителей. Пусть уйдут